Прими участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» онлайн в память о великой победе. Загрузите фото своего героя на сайт 2021.полк.рф.ру или сбер9may.ру или воспользуйтесь приложением «Бессмертный полк» в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Смотрите онлайн шествие 9 мая в 15:00 по местному времени. Вместе. Мы сохраним память о героях, вписав их имя в бессмертный пол.